Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к Телу. Друзья, я хотела записать для вас короткое видео для того, чтобы мы с вами не потерялись на просторах интернета. Все вы знаете ту ситуацию, которая сейчас происходит во всем мире. Все мы в одной лодке. И я хотела бы оставить для вас под этим видео, если вы еще смотрите YouTube, если он еще не заблокирован, оставить для вас активные ссылки по которым вы можете перейти и подписаться на, наши, на, на мой на мои альтернативные площадки каналы которые мы пока создали ну, для того чтобы не потеряться. после того как уляжется вся эта пена я думаю что мы найдем новые пути, новые ну скажем так площадки для общения Жаль конечно, если мы потеряем youtube если он если канал будет заблокирован, нет, канал будет существовать во внешнем мире, да, но просто доступа у нас к нему не будет у вас. И... У меня на канале уже почти 100 тысяч подписчиков, это была бы серебряная кнопка YouTube, жалко терять такую аудиторию. И для того, чтобы нам с вами не потеряться, пожалуйста, переходите. У меня есть рабочий канал в Telegram, он так и называется с Лейс, вы можете забивать это название в поисковике, как вам привычно, либо перейти по этой вот активной ссылке. Это рабочая страница. Дальше. У нас есть, не у меня конкретно, у канала «Ближе к телу», но у канала «Модные практики», так как мы все равно одна команда, есть аккаунт ВКонтакте. Активную ссылку тоже прикрепляем. Если уж что-то случится, то всегда вы можете спросить в, в том аккаунте, ВКонтакте, да, где где канал ближе к телу, где Ольга Дьяченко. Но я думаю, мы не потеряемся. Не знаю, будем ли мы вот конкретно канал ближе к телу заводить аккаунт ВКонтакте. Ну, пока непонятно. Телеграм и также есть мои личные странички, мои личные аккаунте и ВКонтакте. И я сделала. Такой пока на всякий случай канал в Телеграме для того, чтобы не потеряться, для того, чтобы, ну, скажем так, продолжать наше обучение. Вы всегда можете забить в, как это называется, в интернете, у ну, меня по фамилии и имени Ольга Дьяченко, и я думаю, что эти вот аккаунты и ВКонтакте, и тот же Одноклассник, и Телеграм все это выплывет. И я думаю, что мы дальше будем продолжать наше плодотворное общение. Так что не теряемся, осваиваем новые площадки, не унываем, сохраняем оптимизм и переходим к нашему уроку. Всем привет, с вами Ольга Дьяченко, канал «Ближе к телу». И сегодня у нас заключительный урок нашего марафона, на котором мы с вами будем шить топ. Я тут -то подумала, что практически... Каждый узел обработки данного изделия мы с вами проходили на отдельных уроках, и марафоны у нас были. Но сегодня покажу, как я буду собирать свой топ, и я думаю, что мы с вами поработаем вместе. Я подумала, что мне бы хотелось носить этот топ без белья. Я стараюсь такие вещи, ну, чтобы было удобно, да, чтобы ничего не терло, не мяло нигде. Я и в повседневной жизни ношу какие-то такие топы, вот, мне поддержка не требуется но для того чтобы топ не просвечивал хотя бифлекс достаточно плотный он вообще шикарный можно делать и в один слой но мне все-таки не хочется чтобы грудь просвечивала поэтому ну, я также обработка будет чистая я делаю полочку в два слоя спинку в один слой вы делаете так как вам удобно можно просто собрать по боковым швам по плечевым швам изделия и Окантовать все срезы, например, вот косой бейкой из той же ткани, что и изделие я нарезала полоски тут, ширина сколько у меня 3,5 сантиметра, и делаю окантовку, как мы это с вами привыкли. Дальше. Если у вас есть резиночка в тон изделию, либо вы хотите сыграть на контрасте, вы берете бельевую резинку, эластичную тесьму, и точно так же, как мы с вами обрабатываем все срезы и у топов, и у бюстгальтера, и у трусиков, вы обрабатываете все срезы эластичной тесьмой. Тоже легкий, спокойный способ. Я буду использовать комбинированный способ, в чистую обрабатывать Горловину полочки и пройму полочки, и спинку окантовывать. Итак, вот у меня уже полуфабрикат. Сначала окантовываю в чистый край детали спинки. На верлоке притачала полоску косой бейки, которая вырезала из этой же ткани. И сейчас все это обогну, настрочу. И в край срежу. Девочки, я не подгибаю у бифлекса никогда край. Ну, хотите, подогните, так тоже будет чисто, и э, можно это при, наметать, приметать и отстрочить прямой строчкой либо зигзагом. Я всегда оставляю излишек, отгибаю на изнаночную сторону. Прострачиваю либо на 0,1 по бейке, либо в шов, вот сюда вот. И с изнаночной стороны излишек, который будет выходить за строчку, я просто срезаю близко к строчке, оставляя 1 мм. Получается чисто. Бифлекс не сыпется, ткань хорошая, я даже с кулиркой так работаю. Вот честно, не заморачиваюсь, потому что получается очень аккуратно. И нет лишней толщины. Итак, когда я работаю с подобного рода бейкой, не приметываю, не прикалываю, вы работаете, опять же, как вам удобно. Я чуть-чуть, вот чуть-чуть натягиваю эту беечку для того, чтобы срезы держались, для того, чтобы они были не растянуты. Ну, такое сохраняю легкое натяжение. Все как обычно, как мы с вами привыкли. Сейчас я вот укладываю деталь под оверлок. Так. И выполняю строчку. Легко-легко натягиваю беечку. Затем я приутюживаю. Бейку. Ну, вот я сейчас схожу на утюг, да. Припуск, естественно, вовнутрь, в сторону бейки. Ну, то есть, вот как у меня получается. Пусть вас не смущает это натяжение парогенератор. Все правит и когда мы потом натянем изделие то есть наденем изделие на себя на теле оно все натянется и будет вот так вот красиво все ровно и аккуратно то есть сейчас я приутюживаю вот таким вот образом и меняю швейную машину прямой строчкой выполняю закрепочную строчку бейки и срезаю излишки и спинка у нас будет готова Вот что у нас получается в итоге. С, с лицевой стороны чистенько и с изнаночной стороны все тоже чисто. Вот деталь спинки, обработанная, окантованная, вся чистенькая. Теперь мы должны стачать детали по плечевым швам. Ну, можно как сделать? Можно сначала изготовить шнуровку, которую я хочу сделать на участке, вот на этом верхнем, да, до середины топа, а потом уже работать с остальными деталями. Так будет удобно. Ну, я начну с плечевых швов. Мне хочется так. Мы вкладываем между двумя деталями полочки, вот, Деталь спинки, то есть спинку с полочкой лицевыми сторонами друг с другом и с другой стороны еще полочку лицом к лицу. То есть что должно получиться? У нас должно получиться таким вот образом. Мы так с вами уже делали шили топ из белой сетки, помните, полосатый. То есть, когда мы все вывернем, и обработаем и обработаем пройму и горловину, у нас должен быть чистый плечевой шов. Вот так вот, спинка между деталями полочки. Дальше, когда мы это сделаем по пройме полочки, не захватывая спинку, мы должны проложить строчку. И обработать пройму и горловину горловину полочки и пройму полочки все я сейчас выполняю прямую строчку делаю вторую сторону и показываю что получается сейчас я вам покажу один важный момент у вас обработанную в чистую спинка должна быть с двух сторон как бы уже чем полочка сейчас покажу в моменте я постараюсь так попрошу оператора вот смотрите мы сейчас выполняем плечевой шов но вот смотрите видите у нас должен остаться припуск по горловине полочки вот здесь вот и до должен остаться припуск по горло э, по пройме вот здесь вот потому что когда мы сейчас стачаем плечевой шов Потом мы должны будем вот этот вот припуск убрать в пройму, я же буду сейчас в чистую, да, притачивать все, и горловину. То есть припуски нам нужны с двух сторон на полочке, а спинка в чистую. Делаем закрепки. Можно на просто на швейной машине, так удобнее. Без обметывания, потому что все будет внутри, и теперь хотите, сметайте, я ничем не укрепляю, мне нужно, чтобы пройма была эластичная. Я просто выполняю шов 5 миллиметров. У меня здесь припуск. Сейчас выверну покажу чтобы было понятно вот одна сторона смотрите что получится сейчас я то же самое сделаю с горловиной полочки но пока вот такой промежуточный вариант спинка окантованная а полочка после того как я ее сейчас вот этот вот шов аккуратно на ребро приутюжу получается все чисто и достаточно растяжима так как мне надо. Вот такой вот чистый срез получается. То же самое я сейчас делаю с горловиной и обрабатываю вторую сторону. Итак, смотрите, что у нас получается. Вот такая вот чистая обработка. С изнаночной стороны полочка двойная, спинка одинарная. Так, и вот так. Все пройма, все я приутюжила, горловина. Отделочную строчку давать не буду закрепочную, все держится и так, все хорошо. Теперь Пока оно все вот так в таком виде, без стачных боковых швов, потому что там только останется нам стачать боковые швы и все, да. Но нам нужно будет еще подлезть вот сюда, в чистую обработать. Смотрите, если вы не делаете шнуровку, вы оставляете вот как есть. Может быть, вы сюда вставите какую-то красивую спортивную пластиковую молнию. Можно сюда вставить хорошую потайную молнию. Тоже будет интересно, да? вот так вот, как, как угодно вы ее можете до какого уровня расстегнуть и тоже будет хороший эффект я заготовила рулик из этой же ткани мы с вами так тоже делали это все очень просто вы берете полоску бифлекса можете готовые шнурочки можете готовые все купить уже контрастного цвета например черная до да, сюда я выполнила из этой ткани также я буду делать саму шнуровку вот эти вот шнурки которые будут завязывать эти петельки и так 3,5 см ширина у меня заготовки, складываю лицевыми сторонами вовнутрь и по краю, девочки, я вам тоже когда давала такой урок по обработке руликовых петель, просто попробуйте на кусочке, сделайте так, чтобы ту ширину, то расстояние, чтобы можно было потом взять булавочку и Вывернуть, так как ткань растяжимая, все будет легко и просто, чтобы вывернуть рулик на лицевую сторону. У меня 3,5 см заготовка. Я где-то в край начинаю э, обрабатывать оверлоком. Ширина оверлочной строчки у меня где-то 6-7 мм. И получается, что эта оверлочная строчка дает внутреннюю жесткость изделию, да, Ну вот этому рулику, дальше шну, шнурку. То есть там внутри получается плотно. Из-за того, что строчка оверлочная, растяжимая, то у нас ничего не рвется и растягивается, все хорошо. Выворачиваю потом все это на лицевую сторону, и получается вот такой шнурок. Из этого шнурка я делаю и завязки, и петельки. Дальше. У меня есть уровень, до какого уровня я делаю шнуровку. Не хочу до конца, потому что здесь я ниже зашью вот где-то до середины у меня метка и сюда я сейчас укладываю вырезаю опять же вот такие вот петельки воздушные и должна приложить к краю вот у меня сантиметр уйдет в шов до этой метки вот снизу до метки я потом застрочу и укладываю все как обычно, мы с вами уже делали вот эти вот петельки. Сейчас я их буду выкладывать, все ровно, аккуратно прикалывать и пришивать. Первая петелька у меня уходит вот здесь вот. Дальше, смотрите, второй слой, естественно, я пока убираю подкладочный, я пришиваю все это к одному слою. У меня бифлекс достаточно плотный. Вы можете вот этот участок с изнаночной стороны проклеить кромочкой кромочкой либо кусочком какого-то тонкого тонкого дублерина для того чтобы не было растяжения у меня ничего никуда не съедет не съедет проклеивать я не буду буду просто аккуратненько вот так вот пришивать петельки первая петля пойдет вот так вот совсем близко близко к шву горловины и Потом я посмотрю, наверное, на каком-то расстоянии сделаю несколько петель с одной стороны, с другой стороны, и буду притачивать их прямой строчкой, а потом уже обрабатывать э, подкладом. смотрите можно проложить сначала закрепочную строчку этой строчкой я вот закреплю сами петельки а потом уже сложу лицевыми сторонами середину полочки и по первоначальной строчке уже обтачаю в чистую топ до конца Просто нужно аккуратно все это делать, потому что ткани эластичные. Держать петельки, ну я думаю, что у вас получится. За булавочки я держусь. промежуточный вариант смотрите теперь я сделаю точно такие же петли на противоположной стороне а потом мы с вами уже будем притачивать э, детали полочки друг другу до метки и обрабатывать дальше уже вот смотрите вот такие вот они у меня получаются я их делала через расстояние через два сантиметра для чего ну потому что во первых я хочу все-таки сохранить эффект голого тела, чтобы они не были сплошником и сам шнурочек, вот шнуровка, он у меня будет тоже достаточно широкий, не узкий, ляжет между петлями, и таким образом у меня будет и не очень откровенно, потому что вырез не слишком глубокий, и в то же время часть тела будет видна, кожа, да? ну и ну, как-то будет так красиво. И не слишком вызывающие шнурочек будет такой тоже толстый, будет все хорошо так выполняю вторую сторону, возвращаюсь к вам. Итак, друзья, смотрите, что у меня получилось Для... сначала я э, притачала петельки вот так вот, закрепила их к полочке, к середине полочки на нужном мне участке. Делайте до конца, делайте до конца. У меня вот участок: 5 петель через расстояние. Теперь смотрите: до метки, вот до последней петельки. Детали полочки, я тоже сточала, вот так вот. И подклад. Ну, мы считаем, что полочка двойная, значит, есть подклад, да, тоже сточала вот до этого участка. Вот так делаю надсечки, ничего не сыпется, не доходя 2 миллиметра до шва, до строчки. Вот то, что у нас застрочено от низа до метки на обеих деталях я должна разутюжить это сейчас все разутюжится теперь выворачиваю вот так вот на изнаночную сторону ориентируюсь по строчке которой я закрепляла петли и смотрите просто обрабатываю две детали петельки остаются между двумя деталями полочки и до метки вот до того участка где у нас стачна нижняя часть я Стачиваю детали полочки. Петельки остаются там внутри на лицевой стороне. В общем, все аккуратно. И вот здесь, где у меня метка, я смотрю аккуратненько тоже, чтобы ничего не попало. Выполняю закрепочку. Лишнюю толщину мы сейчас все срежем. И то же самое я делаю со второй стороной. Смотрите, что у нас получается. До метки все зашито. Здесь у нас петли которые потом будут на шнуровке. И остается только обработать боковые швы и низ. Смотрите, когда я обрабатываю боковые швы, тут можно тоже вложить деталь спинки между деталями полочки, что я сейчас сделаю, чтобы боковые швы были чистые. А низ обрабатываем уже, тоже на свое усмотрение, можно притачать планку которую сделаем из двух слоев бифлекса, вот как мы обычно делаем планки для свитшота. Можно окантовать окантовочкой потом, можно обметать подогнуть, но я сделаю либо окантовкой, либо планкой. Я сейчас померю, если мне покажется, что топ коротковат для меня, я уже померю готовый результат после того, как стачаю боковые швы. Если будет коротковато, значит буду обрабатывать планкой. Если будет нормально, то также окантовкой все обработаю. Итак. складываем боковые швы лицевыми сторонами друг к другу вот так вот, а вот тот, та деталь подкладки у нас вот смотрите спинка с полочкой лицо с лицом, а вот этот подклад вторую часть полочки я как бы огибаю и спинка у нас оказывается между двумя слоями только пирожок получается самое главное спинку от пройму в чистый край приложить близко-близко к полочке к пройме огинаем и пристрачиваем. Смотрите, что получается в итоге? Так главное, девочки, не запутаться между этими слоями. Давайте смотрим. Лицевая сторона. Вот приутюжится. Смотрите, пройма полочки уходит в пройму спинки, боковой шов. Изнаночная сторона. Вот так выглядит. То есть шов ушел вовнутрь, оверлока нет, срезов ненужных нет, лишнюю толщину изнутри можно подрезать, и получается вот такая чистая обработка. Обрабатываю вторую сторону. Так, все, осталось только обработать низ. Сейчас я нормально приутюжу этот топик. Хочется его уже надеть на себя, чтобы изделие натянулось и сидела хорошо. Все, боковые швы обработаны, осталось вставить шнуровочку и подумать, как обработать низ изделия. Итак, я примерила топ и поняла, что мне не хватает еще длины. Хотела я укороченный но не позволяет мои еще лишние килограммы слишком короткий топ иметь, поэтому он у меня будет чуть-чуть вот выше линии талии. И низ я обрабатываю планочкой. Из этого же бифлекса заготовила вот такую вот двойную планку, просто согнула пополам, все тянется. И по кругу, вот как обычно мы с вами работали со свитшотами, по кругу притачиваю на оверлоке эту планку. Чуть-чуть создаю натяжение, то есть планка по своей длине чуть-чуть короче, чем низ изделия. Все, на оверлоке притачиваю, приутюживаю, и можно уже будет мерить целиком весь образ с лосинами. Мне нравится обрабатывать планочкой, так получается чисто, и у топа появляется интересная деталь. Если вы не делаете планку, то просто окантовывайте. Точно так же, как мы окантовывали пройму. Утюживаем шов. Ну что, друзья, осталось только надеть топ на себя. Ну, может быть, я покажу вам его еще на манекене. Тутюжу сейчас лосины. Вставлю шнурочек вот сюда, вот сделаю завязки, надену на себя и а, покажу вам, что получается. Все чисто, легко, просто. Внутренний, все внутренности у нас закрыты. Смотрите, ни одного шва такого нет. Боковой шов закрыт, плечевые швы закрыты, планку можно закрепить еще строчкой, но я не буду этого делать, потому что бифлекс держится хорошо, он приутюженный, на, на мне сейчас на фигуре все натянется и будет классно. Все, девочки, топ мы дошили, лосины у нас готовы, осталось выкатывать велик, ждать хорошей погоды, но у нас оно уже хорошее, и обновлять наш классный комплект. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Не теряйтесь, подписывайтесь на наши альтернативные каналы и до встречи на следующих уроках.